начинается. Сразу вырубать у меня двоих. Нифига себе, даже третий упал. Вы что, вообще оборзели что ли? Никто тебя уже не подлечит. Чувак, лежи, отдыхай. Ну что ж, снова возвращаемся. Мы в ТАПС. Понравилось очень братишке скретчу, эта игрушечка. Ну а вы, ребят, кто меня смотрит, пожалуйста, поддержите братишку Скретча в его начинаниях. Поставьте, пожалуйста, лайкосики, напишите комментарии. Я непременно на все отвечу и буду вам благодарен взамен, ребятки, за ваши лайкосы и комменты. Я буду пилить для вас все новый и годный контент. Так, ну что ж, давайте продолжаем, друзья Мы а, в прошлой моей серии, да, кто, ребят, не в курсе Есть прошлая серия по ТАПСу Это был мой первый обзор, достаточно интересно Я там его провел, а, достаточно э, Неплохо, думаю, показал Все, что а, хотел, можете посмотреть, ребятки Есть плейлист по этой игре а, На моем а, канале Так, давайте, ребятки, продолжим, у нас компания И мы развиваемся Кто-то из моих подписчиков мне подсказал Что имеются, а, э, Что имеется в этой игрушечке Определенные секреты, которые необходимо нам а, искать, так, introduction начинаем, да, мы точнее продолжаем, и какую нам миссию это выбрать, мы остановились на а, вот на этой вот а, миссии. Да, какой-то из подписчиков мне сказал, наверное, я а, опубликую все-таки его комментарий здесь, вы увидите, а, что здесь есть секреты, их нужно искать, находить, каким-то образом, значит, смотреть в определенные места, а, то ли кликать ли в определенные места, то ли что ли делать, я не знаю, так толком, а, примерно понял, но а, сам еще лично не встречал ни одного секрета, я думаю, что они где-то имеются. Эти секреты. Их надо находить, друзья. И он говорил мне, что там какие-то у нас секретные скрытые юниты можно, могут открыться. А, ну что ж, будем потихонечку а, юзать. Но, скорее всего, это будут у нас, друзья, за кадром. Потому что я же не буду сейчас вот, на, вот вам на показ вот так вот летать по карте, искать секретные а, места. Секундочку, вот этот пенек выглядит очень очень многообещающим. А, смотрим, друзья, на пенек. Никого не образуется. Ладно, это я, скорее всего, буду делать за кадром, потому что иначе, если я сейчас буду искать, будет слишком а, скучно. Мы продолжаем, ребятки, играть. У нас а, незаконченный бой, я бы так сказал, в прошлой серии. Мы не смогли дать отпор, точнее не смогли перебить вот эту вот банду, так можно на них посмотреть вот так с другого ракурса, вот эту банду бардов, друзья, мы не смогли перебить, а, точнее даже не сколько бардов, сколько вот этих вот лучников, которые а, с высокой точностью ваншотят всех моих юнитов, и им все не по потому что они стоят достаточно далеко, мои юниты просто не успевают до них доб добежать. Их благополучно всех, моих, точнее, юнитов, благополучно всех расшатывают. Ну что ж, я думаю, мы сейчас решим эту проблемку. Давайте попробуем расстановочку, сделаем. Так, кем нам дают поиграть? Мы сейчас уже играем, ребятки, за фермеров. Мы немножко эволюционировали. До этого мы играли самыми доисторическими людьми, допотопными бородачами. А теперь же играем за фермеров. А, в общем, начинаем мы расположение вот с такого вот, а, вот с такого вот типа. А, сначала у нас идут алкаши, вы наверное, всех, вы, наверное, все, ребята, их помните, которые очень дерзко могут кидаться на своего врага и валить его а, в равной, а может быть и не очень, борьбе. Вот эти четверо мужичков-алкашей у нас будут стоять на передовой и держать удар. Ну давайте поставим пятого, а, чтобы уж было наверняка. Так, далее мы разместим кого? У нас есть также фермеры, а вот эти, кстати, косари. Они неплохо так держат удар, но я думаю, что нужно нам все-таки а, массовочкой задавить. И вот эти вот фермеры с вилами а, как никогда лучше, скорее всего, подойдут а, для этой задачи. Мы их как-нибудь вот так вот клином сейчас выставим, причем в два ряда. И попробуем, ребятки, такую стратегию получится ли у нас или же а, нет. Их сколько у нас? 370 осталось? 340 на... Не, вот такие чуваки здесь точно не зарешают вообще никак. Кого же еще поставить? 140. Это у нас кто такой? Ага, а это у нас чувак в сене. А, чувак все не пойдет один сюда, а второй сюда, они поширше будут, они у нас точно защитят, я так понимаю, а, от стрел. Ну и еще одного чувака с вилами мы поставим вот здесь по центру, так сказать, этой всей пачечки нашей гоп-компании. Ну что ж, друзья, давайте попробуем боевочку, получится ли у нас вынести сейчас вот этих вот а, стр... стрелков и вот этих вот бардов. Делайте ваши ставки, а мы погнали, давайте в бой. Так, битва начинается, сразу вырубают у меня двоих, нифига себе, даже третий упал. Вы что, вообще оборзели, что ли, барды? А ну, пошли вот отсюда. Барды сразу убегают, они играют какую Непонятную непонятный Ох ты, смотрите, кстати, вот эти чуваки, они как будто щиты. О, я все, я, ребятки, тактику раскусил. Вот эти чуваки очень много уд держат ударов, а, держат стрел. Они как будто бы со щитами. А если попадает в сена, его просто-напросто не пробивает. Поэтому надо таких чуваков побольше. Побольше и тем самым мы, точнее, даже можно будет парочку поставить спереди, чтобы их не сваншотили. Смотрите, ребятки, наши чувачки с вилами справляются. Наверное, даже не, не придется мне ставить еще одну, на, на одну каточку. А, наши чуваки справились, все барды попрыгали. Вот что он спрыгнул туда, скажите мне, пожалуйста. И как теперь мы его достанем? Тут можно обойти, нет? Так, здесь что, задавили? Да, здесь задавили. Бар тут расположился, смотрите, на стеночки. Отдыхай, братишка, нечего было лезть и орать во все горло, что ты можешь. Ничего ты не можешь. Так, идем за последним. Ну что, ты уже испугался? Смотрите, походу Барт уже испугался только от одного вида а, моих, а, моих, значит, а, чуваков с вилами. И он уже, смотрите, отдыхает. Он разбился, он сломал себе ноги. Ой, как больно мне! Все ноги переломал себе. Кто подлечил. А никто тебя уже не подлечит. Чувак, лежи, отдыхай, я тебе сказал. Так, мои чуваки не могут пробраться. Вы что делаете тогда Подходите уже. А мне а, прошлой серии хватило, где у меня вытупили. Давайте, проходите уже поближе. Проходите. Осталось ткнуть его один разочек, и все. Ну? Что делаете-то, пацаны? Вы что здесь совсем, что ли, отупели? А, я не понимаю. Вы что творите? А, ты куда пошел? Ты куда пошел, не падай. Да не падай ты, я тебе говорю, а, не падай ты. Вот туда надо идти. Вот он лежит, Барт один. Вот, надо его, блин, срочно убивать. Вы что делаете, пацаны? Вы что, сегодня перебрали, что ли, а? Пацаны сегодня явно не в духе немножко. Они не понимают, куда надо идти. Они пытаются тут что-то куда-то залезть. Но у них ничего не получается. Я так... Да ты что делаешь? Ты сейчас упадешь же, а? Вилами цепляйся. Цепляйся вилами за склон. Ну? Не хотят они что-то идти. Тут осталось буквально два шага. Не хотят они идти, ладно. Ах, упа! Да, я так понимаю, тут даже уже еще один валяется, да, смотрите. Это барт у нас лежит. Здесь, я так понимаю, вслед за ним и полетел и наш тоже чувачок. Вы что здесь творите, ребята? Вы что творите, я вам сказал. Да капец, короче. Так, закончили мы с прошлым состязанием. Переходим к следующему. И кто тут у нас? Давайте же посмотрим, кто это такие. Это у нас рыцари. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть рыцарей против нас и катапульта. Мне уже что-то становится страшно. У нас 3000 очков. И давайте попробуем новых юнитов. Так, вот это кто такой? Это у нас... Я так понимаю, какой-то чувак, который выпускает ворон, а давайте одного поставим, да давайте сразу двоих, и девушку-косаря, пускай поближе, чтобы максимально быстро нанести удар этим рыцарям. Давайте, ребят, попробуем такой расклад, и в бой, погнали, так, смотрим, что у нас произойдет, ох ты ж, ё-моё, вот это удар, интересно, встает она после такого или нет, похоже нет, похоже и хана в голову прилетела прилетел снаряд, и наши с вами чуваки с воронами пытаются... Да, друзья, как быстро-то и оперативно. Все-таки есть плюс у этих чуваков. Они достаточно нехилых ворон вызывают, которые вот так просто раскидывают э, врага налево и направо. Даже катапульту сломали каким-то образом, что она не успела ни разу э, выстрелить. Замечательная победа. Переходим к следующей боевочке. Ну а что, ребят, думаете вы по поводу игрушечки под названием ТАПС? Напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Я непременно на это отвечу. Я имею такую особенность, как отвечать на все совершенно ваши комментарии, без исключения по Поэтому пишите, обязательно будет ответ Так, давайте, ребят, посмотрим Какая у нас следующая боевочка, кто у нас тут в центре Это какой-то король просто Вы посмотрите на этого типа это какой-то топовый рыцарь, я так понимаю, в короне. Да, это реально король. А, сзади какие-то, я не знаю, в монахи или знахарь или кто-то такие, которые, наверное, по-любому что-то кастовать будут. Здесь рыцари куча. Да, похоже, придется нам а, нелегко в этой боевочке, но мы постараемся, друзья, сейчас любым способом затащить. Так, а, кто нам для этого понадобится? Ну, знаю, что вот эти чуваки достаточно интересные. Они выпускают ворон. Но на какое расстояние они выпускают ворон, я не знаю. Давайте поставим одного для приличия. Так, смотрим. А, на, на какое расстояние он нас должен подлететь? Так, смотрите, сзади они, по-моему, хилят, да? главного рыцаря. Так, этот с воронами подлетает. И как же далеко он может запускать этих ворон? Давайте посмотрим. Так, отсюда он же может запустить. Запускает. Так, вороны пошли в расход. А, некоторых ворон этот а, рыцарь убивает. Ну, вороны тоже, кстати, справляются а, с некоторыми. И с одного удара, наверное, я так понимаю, его сейчас вырубит, этого чувака с воронами. Да, ему много на самом деле не надо. <со> e <-mail> Буквально одного удара достаточно. Так, ну, чувак с воронами однозначно нужен. А, мы всегда найдем кем отвлечь внимание. Чувак с воронами так далеко не должен стоять. Давайте его поближе сюда вот поставим. Что нам еще нужно для этого? Так, а что за тачка? Что она может сделать? Давайте попробуем испытаем тачку в деле. Я что-то в прошлый раз не понял. Ну, главное преимущество, что она достаточно быстро выезжает сюда. Все. Она просто врезается в толпу людей. Да-да-да. И ее, конечно, также быстро разматывают. Ну, ладно. Я так понимаю, это просто такая компания, которая просто с камикадзе. Они врываются, кого-то там выносят наугад и м, едут дальше. Так, кто нам еще нужен? Здесь, вообще-то, у нас юниты идут, которые рыцари. Против рыцарей мы знаем, что очень хорошо справляются вот эти вот типы. Так, поставим двух, значит, а, а, самогонщиков их так назовем, да. Два самогонщика у нас стоят, которые будут бутылочками кидаться с самогонкой. А, дальше, ребята, должен быть чувак, который держит на себя удар. Так, это будет раз. А, давайте сразу же троих поставим. Это будет два, это будет Три и четыре, даже четверых. Ладно, пусть у нас будет пяток вот таких чуваков, которые будут держать удар. Чуваки с бутылками будут издалека накидывать. Так, два парня с воронами мы обязательно поставим вот здесь, по левому и по правому флангу. И кто еще, друзья, нам нужен? Я так понимаю, нужны какие-то нормальные милишники, которые будут вырезать. Ну или массовочки попробуем задавить. Не, я думаю, что вот эти вот чуваки нам пригодятся. Это бабы с косами, которые нехило будут наваливать. Так, одна только получается у нас, да? Кого можно убрать? Давайте одного рыцаря уберем, точнее вот этого, который в не и, поста... и поставив здесь еще одну такую женщину с косой. Ну и кого нам еще можно поставить? Это кто такой? А, можно или нет? Нет, нельзя. Сто... 100... 120 у нас, друзья, давайте двух алкоголиков еще поставим, тоже будут отвлекать внимание и бросаться на врага доблестно Погнали, посмотрим, что у нас получится, так, подлетаем, битва началась Так, они хилят своего короля, наши не унывают, так, пошла в расход самогоночка Самогоночкой враг наш напоен уже, да, и ничего не может сделать, они просто сейчас тупят ходят Полетели вороны вход. я смотрю, главного рыцаря почти вынесли, его одурманили как минимум Он не знает, куда бить Сзади, кстати, хилы мощно хилит э, вот этого вот э, главного рыцаря. И нужно с ним реально как-то справляться. Потому что если не будет на него управы, надо срочно ворон сюда подводить. Если будет, не будет на него управы, да, завалили мы, похоже, главного рыцаря. Отлично. Осталось только три хила. Давайте на хилов выходим, Давайте вы, вы, выпускайте ворона. Ну что, получили самогоночки? Как вам от нее? Они смотрите, они друг друга пытаются хилить, но мне кажется, у них ничего не получится. Они все равно вымрут. Сейчас прилетят вороны. Да, друзья, затаскиваем мы эту каточку. Вот такой у нас был раскладик. Переходим к следующему следующей боевочку, что я могу сказать? Играем, друзья, в ТАПС. А, вторая у нас игрушечка. Ох ты, мы попали аж в целый замок. Ни хрена себе, как здесь красиво. И против кого же мы здесь, ребятки, выступаем? Давайте посмотрим. У нас, похоже, новая раса. Теперь мы игра играем сами за рыцари. И против нас выступают какие-то а, воины с каких-то других -то стран, я так понимаю, да? иноземные рыцари какие-то у нас. Я смотрю, да. Это, похоже, не наши рыцари. Это у нас какие-то иноземные. Короче, новые войска, друзья, против нас. А кого же мы выстроим? Я не знаю характеристик этих войск совершенно. Здесь какие-то есть пикинеры. И здесь есть щитоносцы. Понятно, что это у нас, значит, танки. А это у нас, значит, чуваки, которые достаточно на, ата... да, на среднем расстоянии, я бы сказал, наверное, выносят. Но мы сейчас посмотрим все это вместе. А, причем здесь у нас еще такой замок, да. У нас а, по двум фронтам будет атака. Ну что ж, ребят, начинаем. А, смотрим, сколько у нас очков. А, Во-первых, это 2100. Это у нас король, который... Может а, выносить? Есть а, лучники. Ну, лучники против щитов, мне кажется, ничего не сделают. Это у нас хилы, это у нас те самые рыцари, против которых мы воевали и не раз. Они достаточно а, так, подождите, это, по-моему, рыцари немножко посерьезнее. Вот это простые рыцари, да, с деревянными мечами такое ощущение, как будто с деревянными. А вот это вот по хардкорне немножечко чуваки будут, да? То есть посерьезнее, я думаю, что они достаточно много на себя урона могут сдержать. Так, ну что ж, давайте попробуем просто рыцарями, наверное. Не, ну а кто у нас против. В щитов еще может. А барды вообще не понимают, что делают барды. Они просто бегают и отвлекают внимание. Ну, у них такая миссия. Просто бегать и отвлекать внимание. А, я, друзья, не знаю, кто нам нужен. Давайте поставим по одному хилу для начала. Сюда и вот сюда. А, дальше, значит, поставим по одному тяжелому рыцарю. Так, вот сюда, вот поставим рыцаря и вот сюда. А, 440 очков остается. Катапульта. Ну, блин, против щитов, мне кажется, она бы была хороша. Я не знаю, ребят, сейчас попробуем вместе, что у нас получится. Не могу показать. Так. И вот этих, наверное, чуваков для масочки. Хотя нет, давайте поставим лучше. Так, лучники, сколько по 140 у нас стоит, да? Сюда одного лучника поставим. И сюда одного лучника также поставим. Может даже сюда двоих для усиления. Так, у нас сколько 160 очков? Давайте тогда... Нет, как бы распределить это грамотно? Барды. Блин, бардов-то как-то не очень. 180 нужно. Давайте еще одного лучника поставим где-нибудь вот здесь, вот по центру. Или даже давайте вот сюда вот усилим этот фланг. Ну что ж, начинаем, ребят, пробуем, как наши рыцари сейчас справятся, погнали. А, битва началась, а хил уже действует, а с этой стороны у нас посерьезнее будет пачечка. Тут что-то как-то не уверен. наши рыцари шагает. Эй, ты давай, братишка, соберись уже, соберись, натуре. Ты что какой слабенький-то, ты как-то и не уверенно смотришься издалека. Давай, давай, давай, Паша, погнали. А где твой хил, я не пойму. Хил-то где? Здесь где у нас хил? Что-то я не пойму, ребят. Тут, похоже, наших всех завалили уже. А тут что происходит? Вы посмотрите, что происходит. А, наш рыцарь как-то странно себя ведет. Так, а лучник-то вообще работает? Нет, здесь два хила у нас с этой стороны. Ага, этот тот хил с той стороны пришел на эту сторону. И теперь нашего рыцаря поддерживает во все. Отлично. А, оказалось, что а, хилы не так уж и... Простые, смотрите какой расклад у нас получается Я думал я проиграю, а у нас ребятки Оказывается победа, просто наши хилы заточили Они вылечили рыцаря и наш рыцарь Размотал всех, я думал что А сначала ребятки он как-то неуверенной походочкой шел Было по нему очень сильно заметно Ну что ж победа очередная у нас, переходим к следующей Боевочке, что у нас здесь опять Замок и опять против нас Только чуть-чуть больше войск уже а У нас 2200 очков по-моему так же как в прошлый раз Здесь какие-то уже серьезные Я смотрю копейщики стоят по-моему, в прошлый раз были другие копейщики, или те же самые. Так, да, кого же мы сделаем сейчас? Кого же мы поставим против них? Так, а у нас есть... А... Так, как же, как же сделано? Давайте попробуем а, двух рыцарей поставим. Одного сюда. И раз. И одного опять сюда. Два. Та же тактика. Попробуем, ребятки, придержимся той же тактики. Два хила. И несколько, да, против копейщиков, наверное, хорошо зайдут а, вот такие вот а, стрелки. Сюда двоих поставим стрелков. И сюда также двоих... А, блин, не хватает на второго стрелка, черт, давайте поставим рыцаря послабее, во, вот такой расклад, погнали Какая у нас сторона посильнее, посмотрим, так, здесь или здесь, а здесь у меня вроде народу побольше, посмотрим, как у нас будут справляться наши рыцари Так, они выходят в открытую, выходят, открытое нападение, и что мы видим здесь происходит, у нас здесь идет резня, просто опять хил шел на ту сторону Блин, а здесь что произошло? Здесь замочили, как так-то, это похоже какие-то реально другие уже копейщики Хилы, короче, не туда вообще пошли, они не того начали хилить, в итоге их завалили в легкую, и как-то, как-то даже я не, я не пойму, ребят, как так получилось вообще как такое могло произойти э, если честно, не пойму вроде бы хилы, они шли за своими рыцарями, давайте еще раз попробуем, так, хилы а идет, хилит, отлично, дальше так, идет в ту сторону, хилит, он уходит сюда, на этот фланг, почему-то так, рыцарь, значит, врывается в эту пачечку его начинают со всех сторон атаковать он как-то далеко, мне кажется, ушел то ли надо рыцаря поближе поставить ну в этот раз, да, в этот раз продавили, а здесь что? Здесь у нас остались, ребятки А где, кстати, хилы? Куда они ушли? Почему у меня рыцарь в одиночку здесь вообще ходит? Вы смотрите, что он творит Он в одиночку пытается вырубить этих двух копейщиков Интересно, смогут мои лучники с ними справиться? Давайте посмотрим, друзья Так, раз, вообще никак щиты не, про не пропускать Да, отлично, одного замочили Ну, а второй, остался. последний Еще один выстрел, ну! Выстрел, не, плохо, что в щит Давай в голову ему, в голову стреляй Хилы, подходите хоть, хильте лучников, я не знаю Блин, в голову стрельни уже ему В голову выстрел, ну! Один выстрел он наших сейчас всех загасит так в одиночку. Давай стрелять. Да, блин, капец. Хилы, интересно, могут хоть как-то дамажить своими посохами? Они только, по-моему, хилить друг дружку могут, да? Ничего серьезного. Интересно, долго он будет их разматывать, нет? Да, он быстро их размотал вообще. Одни... Один удар щитом и хилы просто в ауте. Так, ну что я могу сделать в этом случае? Давайте попробуем, а, не знаю, хилов, что ли, поближе поставим. Или рыцари чуть подальше. Давайте, знаете, как сделаем. Сейчас будет прикольно. Я немножко подальше отведу все-таки свои войска. А, вот в таком же раскладе они будут, но немножко подальше. А, здесь у нас будет один рыцарь, здесь у нас будет другой рыцарь. Даже смотрите, как мы сделаем сейчас. Это рыцарь. Раз, это рыцарь номер два. А, хил номер один. И подождите, а куда лучше хило поставить? Хил номер два. Так, отлично. Здесь у нас будет а, стрелок а, номер один, стрелок номер два, сюда два стрелка и здесь у нас еще один мечник. Погнали, друзья. Посмотрим, что у нас в данной ситуации получится. Все, выдвигаемся. А, куда хилы? Смотрите, сразу пошли. Они почему-то пошли на эту сторону. Они причем, причем очень держатся далеко, и это не всегда помогает, потому что они не успевают отхилить нашего бойца. Вот эта сторона вроде посильнее, и сейчас посмотрим, что у нас будет происходить. Так, он вырывается, его подхиливают, сюда смотрите, как много народу пошло, а? Так много на одного, хильте, хильте, надо выхиливать срочно этого нашего бойца, потом... О, и второй тоже пришел, а он что, там всех размотал, что ли? Ни хрена себе. Да, я смотрю, похоже, ситуация в нашу пользу пока что, но... Да, действительно, в нашу пользу ситуация Рыцари мои все-таки посерьезнее будут, чем эти копейщики Один остался, он вырубает наших хилов Получи фашисте в голову щитом Отличная победа, друзья Победа нам сейчас нужна, важна Следующая миссия Мы уже около города какого-то находимся Против нас, значит, два-три бушета, по-моему Или это две катапульты, или я не знаю но, я так понимаю, схлопотать мне не хочется От них 3000 очков у нас есть И кого же нам, ребятки, здесь поставить? У нас, значит, щитоносцы Против них тоже, наверное, катапульты хорошо сработают Может быть, даже одна, не знаю Есть также рыцари Есть большой. Давайте попробуем сейчас толпой Это у нас сколько? 10, 20 Так, давайте попробуем сейчас толпой Мы навалимся все-таки Здесь у нас будет одна толпа Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Так, здесь будет одна гопка у нас Гоп-компания с этой стороны. Давай, давай, давай. Еще один нужен. Еще один. Так, отлично. И здесь тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, а, десять. Так, тысяча сто. Вот, тысяча. Это мы десять здесь, десять здесь поставили. А, можно парочку хилов. Или даже можно стрелков. Но стрелки-то нам зачем? А, стрелки нам у нас против щитов вообще ничего не сделают. А, так, рыцари разве что могут с ними пободаться. и то не факт. Лучше, наверное, катапульту. И катапульту давайте аду тогда вот сюда вот впиндюрим. Я думаю, до нее не успеют дойти. Вот сюда вот, ребятки, катапульту. Пожалуйста, попробуем, посмотрим, что у нас получится. Ну, а вы, ребятки, ставьте лайки за такую годноту. Сразу же вырубаем нескольких. Одним ударом просто разлетаются все. Также и наши тоже разлетаются. Нифига себе, три бушета какие жесткие, а. Вы посмотрите, что сейчас было. Один выстрел, и у меня прям буквально пачка. Моя катапульта просто работала против меня. Она, похоже, больше наших расстреляла. Так... Остались у них два, две катапульты. Так, заряжай, давай. А, внимание. Пли! Огонь! Раз. И все практически. Да, вынесли одну катапульту. Нет! Она еще не она еще, она еще работает, друзья. Ничего себе! Так, у нас остался два, два рыцаря осталось. Давай, давай, давай, подходи уже. Наваливать. Да, друзья, получилось у нас. Все-таки катапульта она действительно решает. Без нее мы бы, мы бы вряд ли что-то сделали. Ну что ж, продолжаем. Играем, ребят, за рыцарей. Опять играем возле этого замечательного замка. Ну а что ты, дорогой телезритель, думаешь по поводу игрушки под названием ТАПС? Напиши мне, пожалуйста, в комментах, я с удовольствием прочитаю и отвечу тебе. Кто это у нас тут такой? Вы посмотрите на это чудо Юда болотное. Смотрите, какой здоровый. Это кто такой? Как вы вообще смогли поставить корову или быка на задние лапы? Это что, Это чё, кукла, что ли? Я не пойму, это человек такой управляет, одел на себя маску коровы. Или это вы умудрились все-таки поставили корову на задние ноги? Вы совсем, что ли, с дуба рухнули, чуваки? Вы что, обдолбились? Чего такого, чтобы корову поставить на задние, наг... на задние лапы и чтобы <laughs> она еще смогла стоять на них. Ну да ладно, я думаю, что эта битва будет серьезно, потому что смотрите, какие два у них чувака. А, ну что ж, у нас тоже есть типы, которые а, достаточно неплохо могут держать удар. Давайте попробуем сейчас такую же а, а, тактику вот с этим вот а, чуваком сделать. А, это раз. А поставим его под двух хилов. Это два. А, сзади мы сделаем катапульту. Это три, которая, наверное, постарается нам что-нибудь настрелять. Ну и, конечно же, здесь должны быть лучники, друзья. Раз, два, три. А, ни одного еще не хватает. Лучники обязательно должны быть. Ни одного не хватает. Давайте сделаем одного барда на передовой. Или даже двоих пускай. Отвлекают, как хотят. А Внимание на себя. Погнали. Посмотрим, что из этого получится. Так, бычара погнал. На, нихрена себе. Вы видели, что он сделал? Он просто-напросто какой-то невменяемый. Вы видите, что он творит? Смотрите, что творит этот бычара. Он вообще как будто с цепи сорвался против нашего короля. Смотри, что вытворяет. Он пытается его рогами просто поддеть. С той стороны, кстати, еще один бычара действует. Да, наш король справляется с ним. А, нужен хил, а хила уже нет. Ну, не знаю, как этот наш король выстоит против этого дикого быка. Смотрите, он, что он творит на поле. Вы посмотрите на эту машину для убийства. Как он всех ваншотит. Так, получай, давай. Я думаю, что наш король с ним справится. Но мне кажется, маловероятно. Что-то он такой жесткий вообще. Ни хрена, вы видели этого разъяренного быка. Короче, надо противопоставить что-то более серьезное. Я думаю, что даже два короля не справятся. А сколько вообще у нас оч очечий? Давайте глянем. Нет, тут однозначно нужны а, вот такие вот пешки, которые будут отвлекать на себя внимание. Давайте, знаете, как сейчас сделаем? Мы вытянем этих быков а, на задний фланг. И уже здесь, то есть у нас, смотрите, давайте сделаем вот так вот. Нам нужно быков сосредоточить в одну точку. Это первая тактика. Давайте поставим сюда барда. Это раз. Поставим сюда второго барда. Это два. И поставим вот сюда третьего барда. Это три. Сами же мы основную свою силовую атаку распределим где-нибудь. А вот здесь поставим двух королей. А на хила хватит? Нет, блин, на хила на одного только хватает. Или одного короля поставить? Нет, нужно два короля. И, наверное, тогда м -м, пару лучников. Так, я все на бардов слил. черт побери. Так, если мы одного барда берем, 280 очков у нас получается. Сколько же тогда? Так, один хил и второй хил. Нет, на второго хила, кстати, не хватает. А давайте попробуем одного барда и вот такой расклад. Нет, барда же просто снесут вообще в голову и все. Я даже не знаю. Так, а короля, если одного поставить? Давайте сделаем следующим образом. Ставим одного короля. Нет, нет, нет. Или рыцарь лучше, блин, я даже не знаю Я, ребят, в смятении, одного короля ставим, короче говоря И для него ставим двух хилов Вот так вот, отлично Дальше смотрим, что у нас есть Нам на катапульту также хватит на одну Катапульта, друзья, обязательно нужна Я думаю, наши чуваки пройдут через катапульту Она будет стоять вот здесь, даже вот так вот можно ее поставить Отлично, и здесь должны быть, наверное, лучники Парочка здесь и один вот здесь а, ладно, а лучников мы расположим как-нибудь, наверное, вообще рандомно а, Раз, а, два Лучники, кстати, далеко очень могут стрелять Мы их вот тут вот сюда вот поставим Все, попробуй такой пачечкой, что у нас получится, ребят Битва началась и сразу же два быка, смотрите, что творят Отлично, блин, почему катапульта жахнула уже? Нельзя так было делать, нельзя Так, еще раз заряжаем катапульту Король, ты что там встал за катапульты? А ну давай в бой в бой, говорю, ты катапульту, что ли, толкаешь? Смотрите, что потворится, а бычары, они только так расшатывают моих юнитов. Так, лечим, давайте короля. Короля лечим, срочно, смотри, что делает этот бык. Он просто раскидал моих всех хилов. И у нас остался только один король. Ну, король без хилов, это вообще практически ничего. Блин, против этих быков надо что-нибудь посерьезнее. Да, ну, король, хоть он и борется здесь не хило, так, но вот этот бык, мне кажется, его сейчас очень быстро ушатает. Смотрите, как он весело таскает всех моих юнитов. Он просто юнитами дерется. Да, он реально какой-то невменяемый. Победа, друзья, нифига себе, победа. Он что, в голову прям попал ему? Порогам. и получи по рогам, чувак. Получил наш бычара по рогам. Да, нелегко, кстати, было. Но ничего страшного, не таких быков успокаивали, этого успокоим. Переходим к следующей боевочке. Посмотрим, что у нас дальше. Да, ничего себе, у нас зима. У нас зима, друзья, и мы сами переходим уже к этим чувакам, против которых сейчас мы а, дрались. Против нас выступает какая-то снежная раса. Наверное, какие-то нордлинги, наверное, да, я так понимаю. Смотрите, какие у них щиты, какие у них топорики интересные. Выглядят они достаточно брутально. У них также есть стрелки. Их причем здесь немало. Офигеть, ребят, дальнобойщиков здесь очень много. Поэтому надо какую-то тактику против дальнобойных юнитов сейчас выстроить. Давайте посмотрим, что у нас есть. 3500 очков. Буйвол стоит 1600. 1600 до 1600. Получается 13200. Так, двоих буйволов мы поставим. Посмотрим, смогут ли они что-нибудь противопоставить или же нет. И 300 очков у нас еще остается. Так, это что такое у нас? Это у нас лучник, но... С какой-то интересной змеей. Давайте такой расклад пускай у нас будет Давайте поставим его подальше, чтобы у нас был Более-менее защищен. Ну что ж, вот эти быки мне в прошлой серии В прошлый раз, в прошлой боёвочке понравились Посмотрим, как они будут воевать за нас Давайте, друзья, посмотрим на расклад событий Так, битва началась Наши быки сразу с разгона врываются в эти пачки значит, значит, щитоносцев Лучники ничего не могут сделать Начинается вакханалия с этой стороны Наш бычара здесь очень уверенно себя чувствует Он берет просто одного с газового Головы дает другому. А с дает третьему в голову. И очень даже неплохо, я смотрю, держит этот фланг. С той стороны, кстати, бычара еще эффективнее держит фланг. Потому что он там ушатал вообще всех уже, кто там был. С той стороны. Но смотрите, вообще, вот у этих юнитов, да, у мелких нет практически шансов. Но этого быка, смотрю, зашатали. Топориком все-таки мы попали в голову. Давай уже, бычара, на тебя вся надежда. У нас есть еще один вроде как лучник. Он нам пострелит издалека. Но вся надежда все-таки на этого быка, что он справится здесь со всеми. Последний удар, финальный нокаут, нет? Нокаут будет сегодня? Нет, а змея подползла откуда -то. Ну что ж, да, друзья, змея сделала свое дело. Ничего себе, какая у него интересная а, система у этого лучника. Он стреляет змеями. Он не просто стрелами стреляет, а он стреляет, друзья, змеями. Запускает змейку, которая вот так вот куда-то за яйцо укусила нашего вот этого молодца. Ну ничего, друзья, и такое бывает в игрушечке под названием ТАПС. И у нас очередная победа. И давайте посмотрим, что у нас за следующая будет а, боёвочка. Так тоже у нас, ребятки, воюем в снежной пустыне, в снежном лесу против, опять-таки, этих самых Нордлингов, я их так буду называть. Сейчас здесь какие-то у них шаманы. Но перед началом боевочки хотел тебя, дорогой терзитель, попросить об одной маленькой просьбе. Пожалуйста, поддержи, братишку Скрэча, лайками и комментариями. Я буду тебя очень благодарен. Тебе ведь вообще ничего не стоит поставить какой-то там лайк, а мне будет очень приятно. Ведь лайки для меня это как топливо для генератора, чтобы генерировать интересные идеи по созданию новых видосов специально для тебя. Ну что ж, ребятки, давайте попробуем выстроим какую-нибудь тактику а, в этой боевочке. У нас 4800 очков. А, я, в принципе, могу выставить просто троих быков, и мне кажется, этого где будет достаточно, да, то есть они просто здесь всех расшатают, размотают. Ну, давайте посмотрим, на, что у нас получится. Троих быков запускаю, друзья, и они сразу же врываются и начинают свое дело. Просто мне понравилось играть за них, а, за этих бычар. Они реально могут, они реально тащут. Смотрите, что происходит. То есть здесь... Ах ты, как так-то? Я так понимаю, что у них есть какой-то определенный секрет. Я думаю, что вот эти вот чуваки, которые в шапках, они каким-то образом или усиливают вот это свое войско, или сами наносят нехилый урон. Ну, думаю, что здесь необходимо будет какой-то баланс нам сейчас сделать. Да, не все так просто, как оказалось. Так, ну что ж, я думаю, что э, это мы пока что э, оставим. У нас, кстати, есть какой-то чувак по имени Зевс. Ничего себе, вот это я еще не пробовал. Давайте попробуем с Зевсом поиграем. Давайте вот сюда его поставим, что у нас может сделать. Давай, Зевс, что ты сможешь сделать? У тебя есть крутые молнии, как ты с ними обращаешься? Так, вот выходит нас Зевс, нафиг... Ох ты! Выстрел один, выстрел второй, выстрел третий. И все, выстрел. Ничего себе, он реально он просто громовержец какой-то. Нельзя подпускать себе их всех, нельзя. О, не... он один практически всю пачку расшатал, вы посмотрите. А плюс он когда еще кидается молниями, он замораживает нашего врага. Но ну, я так понимаю, он один не справится, нужна будет подмог. Да, друзья. Но все-таки я оценил его потенциал. Да, Зевс нам определенно нужен. Он здесь затащить может нехило. Это кто такой? Ага, это та самая катапульта. Так, а Зевс а, будет у нас раз. А, бычара, наверное, нам не помешает, который будет защищать этого громовержца. И он пускай стоит на заднем фоне, потому что а, не надо, чтобы он сразу же вылетал вперед, надо, чтобы он подошел сзади. Вообще можно быка поставить где-нибудь подальше. Вообще в самых кустах, вот сюда, стой, главное, чтобы он не упал. нас Вот вот тут будет бык, а тут будет Зевс. Нет, давайте Зевса поставим вот сюда. И дальше кто у нас еще будет? Наверное, нам нужны какие-нибудь будут а, ребятки, которые будут держать удар. А именно копейщики. Так, по 180 они стоят. А, с этой стороны парочку поставим. Да, раз, два. И с этой стороны парочку. Так, кто у нас еще есть из интересных? А, так, это у нас, значит, лучник, который... А это кто такие? Это же тоже со щитами. Короче, друзья, очень много чуваков здесь у нас есть со щитами. Я думаю, что вот этой пачкой мы точно сдержим натиск. Давайте сейчас проверим. И сколько у нас осталось? 120. Еще один копейщик просто без а, всего. Давайте попробуем. Мне кажется, мы уже затащим с такой пачкой. Потому что один Зев только что стоит. Давайте погнали. Зевс начинает уже атаку, но. Ну. Отлично, атака пошла, атака у нас идет полным... Так, подождите, бычара разбил нашего Зевса, надо было его сбоку ставить где-нибудь. Бучара, блин, ты что творишь, а зачем ты нашего бабку чуть не убил, а? Да, вот эти, короче, у них очень, очень мощные типы, которые в шапочках. Надо их срочно остерегаться. Мы, конечно же, повырубали тут немножечко, но вот эти типы в шапках они определенно сильные. Надо вот этого быка поставить где-нибудь сбоку. Вообще надо вот так сделать. Смотрите, ребят, какой расклад. Сюда ставим Зевса, который будет где-нибудь вот здесь у нас на горочке стоять сбоку. Вот сюда даже поставим его. Я думаю, он отсюда сойдет. А вот сюда вот в кусты куда-нибудь бычка. Просто чтобы он не сбил никого. Вообще его надо поставить где-нибудь в другой стороне. Так, давайте попробуем. Бык, то давай не шали, а в своих то не надо влезаться. Зевс. Давай уже закидывай. Накидывай потихонечку, начинай. Итак, жара пошла. О, у него молнии даже от, отскакивает от других вообще бойцов. А, бычара пускай там пока держит этих, этих хардкорных чуваков в шапках. Да-да-да. Хотя, хоть они его задамажат, но все равно так. Остался один Зевс против этой компании. Я думаю, что он постарается затащить пока не Давай, Зевс, кидайся быстрее своими стрелами. Ничего себе, они очень много урона сдерживают. Я думал, они послабее будут, а они на, оказываются очень сильные эти чуваки. Офигеть, друзья, в который раз проигрываем? Как же, как же быть-то в такой ситуации? Так, мне подсказывает что-то, что нам необходимо второго Зевса поставить, но он слишком дорого стоит. Ну хотя, почему бы и нет? Давайте поставим еще одного Зевса вот сюда. Так, раз Зевс, и второй Зевс будет здесь. 800 очков остается, и на эти очки мы, под, эти, эти очки мы потратим на кого? Так, можно было бы катапульту, но на нее не хватает. Ну что ж, должно быть мясо какое-то у нас определенно. Мясо, которое будет ходить вокруг наших Зевсов и охранять 120-100. Давайте вот этих вот щитоносцев просто здесь раскидаем по максимуму, которые будут вот даже, может, отсюда просто будут выходить и защищать. Вот так. Раз, два, три. Хотя нет, Зевсы в итоге выйдут на передовую, а щитоносцы будут как-то сзади. Нет, вот так вот надо поставить. Раз, два, три. Раз, два, три. 3, можно даже 4 и можно даже 5 Все, такой расклад, друзья Давайте попробуем с двумя зевсами Я в прошлый раз просто помню, что один зевс почти затащил всю катку Но два-то должны точно справиться Давайте, погнали У них очень сильно рикошетят стрелы во всех а, да-да-да, наши щитоносцы хоть держат, хоть как-то, но... Что-то как-то ненадолго их хватает, потому что вот эти вот нордлинги, да, их так их назовем, или норды... Они как-то по-быстрому вырубают вообще всех моих бойцов. Давайте, Зевсы, справляйтесь, вам нужно срочно справиться с этим всем делом. Блин, подпустил ты близко слишком их? Нельзя так близко подпускать. Давай, пытайся, отбивайся. Смотрите, какие они жесткие. Вот этот Зевс один, он не может справиться даже с одним. Это ж сколько дури надо, чтобы такого быка ушатать в шапке. Я думал, они гораздо слабее, вы посмотрите, что они делают, а. Короче, я реально недооценил врага, и здесь у нас действительно надолго. Ну и, наверное, я все-таки попытаюсь эту проблему, ребят, решить в, своей, в следующем своем видосике. Потому что здесь реально надолго, надо над тактикой а, Постараться поработать Кстати, ребят, кто знает тактику на эту боевочку Пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях Я непременно почитаю, и возможно в следующем Своем видосе я ее испытаю на этих а, хар Хардовых нордлингах Что-то уж больно, они жесткие Больно они мне пока что не по плечу, да а, Для моих вот этих вот а, Не знаю, как их назовем, греки, наверное Что ли, это будут, да-да-да Против нордлингов у нас а, боевочка И, ребят, подскажите, пожалуйста, тактику, как здесь нужно правильно Воевать, я постараюсь в следующем Свое видео ее продемонстрировать. Ну, если ребята вам нравятся ТАПС и мои видосики по нему, то пожалуйста, поддержите меня своими лайками. Давайте наберем хотя бы на эту серию 350 просмотров и 50 лайков. И я буду дальше продолжать а, снимать видосики по этой замечательной игрушке под названием а, ТАПС. Друзья, играйте только в самые лучшие топовые игры. Всем приятного геймплея!